всем привет вы на канале крипто бонус и сегодня мы будем забирать 128 токенов cnn это опять же новый проект который раздает бесплатные токены за регистрацию вот. нам понадобится для этого наш кошелек эфир заранее вас посил его приготовить кошелек эфир, там есть инструкция вверху канала, пролистайте, посмотрите вот, и аккаунт в Твиттере. так, приступим находим наш кошелек эфир значит так, он у меня находится в папке текстовые файлы так, эфир вот адрес, я отдельно все это Тебе собрал, копируем. Так, Twitter аккаунт тоже подготовлен. Заходим на сайт CNN. Так, сайт у нас потерял так так так так так так так ого ого найдем так CNN вот CNN token вводим сюда кошелек эфира все вот Юли видите в эту строчку нажимаем submit смотрите сейчас идет второй раунд Старт, Second Round to Redraw, Это раздача. Возьми 128 в CNN бесплатно. Нажимаем Садмит. Вот, следующий шаг. Вот а, твит, твит, Твитните вот это вот сообщение. Нажимаем Твит. И твитнуть. Все, кнопочка. Второй шаг. Подпишитесь на CNN блокчейн. Подписываемся. Так. Подписались. И подпишитесь на CNN группу. Join группа. Это в Телеграме. Подписываемся. Тоже нам ничего не стоит. Вот, нажимаем назад. Вот. И ваш инвайт-код. И Это вот этот вот код. Ниж, внизу его находим. Копируем. И вот сюда давайте. Угу. Старт. Угу. я уже был, я тут спам добавил. Но я все равно нахожусь. Это вот у меня уже добавлено сто двадцать вот делайте все как здесь написано и на этом все спасибо подписывайтесь на телеграм-канал крипто бонус hunter там все, все способы заработка все раздачи монеток подписывайтесь ставьте лайки делайте репосты Все, спасибо за внимание. До встречи.